Добрый день, уважаемые коллеги! С большим удовольствием хочу поприветствовать вас, как своих единомышленников. Потому что, если вы смотрите этот ролик, мы с вами мыслим одинаково. Дорогие доктора, хочу сделать вам предложение пригласить вас на свой вебинар, посвященный наиболее эффективному методу реставрации твердой тканей зуба керамическим вкладом. Этот вебинар будет наиболее интересен для стоматологов-терапевтов, поскольку, к сожалению, для многих из них эта тема остается терро -питковой. Чтобы открыть вам эту непознанную, но очень интересную часть клинического приема, на этом вебинаре будут представлены особенности и секреты препарирования кориозных полостей под керамические вкладки. Особое внимание будет уделено толщине керамики в различных областях полостей, снятию слепков для изготовления керамических вкладов и много важных интересных моментов, которые помогут вам добиться успеха. Будет подробно изложен весь протокол фиксации керамических вкладов. От начала наложения кафердама до конца. Шлифовка и полировка окончательно установленной реставрации. В этой части вебинара будут освещены очень интересные аспекты адгезионной техники и взаимодействия врача и ассистента при фиксации керамических вкладок. Надеюсь, данное обращение вызовет ваш интерес к методике восстановления твердых тканей зубов керамическими вкладками и послужит вам поводом для нашей встречи на моем вебинаре. Желаю вам всего хорошего, до свидания.